Всем привет, на связи мистер ФСР и мы продолжаем играть в игру Shadow of the Tomb Raider И сегодня мы пойдем с вами, знаете куда? Заглянем, скорее всего, к торговцу сначала, потом к Монолиту подойдем Ну и... Или может быть сейчас даже к нему подойдем Ну и сходим еще вот сюда, вот в это местечко, склеп называется Посмотрим, каково оно там а В прошлый раз мы с вами побывали также у торговца, побегали, поискали всякие штуки интересные разные, понасобирали. Ну и побывали вот в этом алтаре поющих ветров, насколько я помню он называется. Что ж, давайте выдвинемся в путь, дорогу, которая у нас не совсем уж и дальняя, но... Вот он, монолитик, давайте его пометим и сейчас попробуем его прочитать, в прошлый раз э, у нас этого не получилось сделать, нам писали о том, что мы еще не такой хороший человек, вот собственно, так я все понял, пустая трата времени, так, монолит. А, то есть нам на него еще бежать и бежать, да? Дробашка так у нас и не появилась, конечно же. Куда бы он у нас взялся, да? Так, ты тут не можешь, да? А вот здесь вот. А вот здесь ты можешь. Давай проверим, сможешь ли ты его. Я не понимаю. Много общего с креольским. Ну окей. А я думал. Мы все расшифруем, но нет. К сожалению, не сейчас. Давайте добежим до торговца тогда и пойдем в склеп. Да. На торговца, да, сказал я. И подумал, а как же это сделать, чтобы не задеть ничего лишнего здесь. Так, ну вроде как я на верном пути. Вроде бы как. М -м -м. Так, да. Нам сюда. Почему к торговцу хочу? Потому что есть много чего можно продать. И грех данной возможности не воспользоваться. Так, вот здесь вот развилка, да? Давайте сходим сюда, Имс. Так. Оп-оп-оп. Поднимаемся. Блин, тут много людей, всяких готовых поговорить, пообщаться. Наверное, попозже это сделаем. Как дела? Что-нибудь приглянулось? Так, ну что, конечно, приглянулся, приглянулся ты. Но нет, конечно же. Максимальное количество мы продаем Отличный золотом. Выбор. Давайте, что мы еще можем продать? Древесины, я думаю, где-то вот так вот точно сделка. мы можем продать. А может быть даже и вот так вот давайте сделаем. Так, ткань у нас. Даже не знаю. Давайте Выгляд вот так вот сделка. продадим. Здесь у нас порядка двадцати. Держи. Трава, если честно, я что-то ей вообще не пользуюсь. Отличный выбор. Не вижу в какой-то прям такой необходимости. Выгодная сделка. Так что, может быть, скоро я ее совсем продам. Отличный Грибы выбор. тоже мною не юзаются. Ну а здесь то, что редкости мы, конечно, пока не будем продавать. Так. По пушечке Джефараль. Пока не знаю, пока не вижу смысла в покупке пушек, хотя деньги куда нам их девать, да? Спрашивается, может быть, есть смысл? Но ну, давайте это сделаем в другой раз и, наверное, проведем сравнительный там анализ какой-нибудь или еще что-то. Посмотрим, как наши пушки будут стрелять. Но сейчас, как я говорил, мы направимся в склеп, чтобы нам до него добраться нужно... Идти вроде как вперед прямо. Так. Где-то здесь был проходик. Угу. Так, нет, спасибо, я с вами не хочу тут ничего делать. Так, эти вечно пытающиеся убить лягух. Человеки. Так, ну и вот наш склеп, ну и тут, конечно же, инструменты, которые успели резнуться. Так. А Поехали, Лара. Это ускоришься, что ли? Всплывем, пожалуй. Так, нырнем. Золотишко, давай подобим с тобой. Так. Что происходит? По-моему, я ничего не добыл. Давайте еще раз нырнем. Э, yeah, окей. Okay. Я понял. Походу добыл, просто... О, испытание на дне пройдено Шикарно Мы собрали все свои точки И получили за это опыт. Так, мы можем Каким-то макаром подняться сюда Просто каким? Наверное, тут что-то другое должно быть Просто там, видите, какая-то дичь лежит. Возможно, даже золото. Хотя, черт его знает. Так, ну что, давайте двигаться вперед. У нас грибы на пути. Прям грешно-грешно их не взять с собой. Они тут одни, и мы одни. И вот теперь мы как бы в паре. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас бачок. Надо быть, кстати, аккуратными здесь, потому что могут быть все равно ловушки, я думаю. А, вот мы здесь оказались, отлично. Спасибо за золото, хоть и немного, но хоть что-то. Так, и здесь мы можем. Кто-то перегородил путь. Конечно. Кому-то это выгодно, я тебе больше скажу. И этими бутылками мы походу можем, можем тут это все сжечь походу, да? Но мы можем и по-другому поступить. У нас есть. Да что ж ты? Почему меня тянет нажать табы? Мы потратили стрелу но не потратили что-то там что требуется для того чтобы сделать коктейли молотого и это кстати хорошо так отлично у нас есть фонарик который почему-то не всегда работает так давайте посмотрим что у нас здесь есть и здесь мы получили конечно же карту архивариуса с различными предметиками все просто огонь. Так. Что я могу сказать? Надо двигаться дальше. Вот, кстати, да. Я вспомнил про то, что есть места, которые мы... Наверное, не все, не все места эти находим. А ведь есть места, где можно копать. И вот приходится вот где-то вот прямо так, как по-дурацки передвигаться, как я сейчас сделал это. Так что вы не обессудьте, я хочу найти место, где мы можем что-нибудь довыкопать. Здесь у нас все идеально, и сейчас мы посмотрим фресочку. И тут у нас... Кто такой? Кичуанский язык, памятный знак. Пусть свою жажду власти, когда мы пойдем за ним в загробную жизнь да вот вам еще один властитель так я помню мы были в одном месте и прям видели какую-то фреску вот почему-то больше нет мест с фресками или может быть я туплю не подхожу и не смотрю Похоже, на них развалился. блин как бы мы сейчас куда-нибудь не упали Я вот вижу, что тут можно... Черт! Пипец. О, боже мой, нет! А, я хотел остановиться, чтобы не падать. Остановился. Да... Спасибо за прекрасную ловушку. Пипец, да? Просто какой-то. Боже мой, нет! Боже уж ты! Что ж ты так плохо кидаешь свою шикарную штуку, а? Лара? Боже мой, нет! да что ж такое? Ты серьезно? Вроде вылетает туда, как надо, и вот не может она бросить. Oh, yeah! Оу-е! Так, держись, подруга. Ней моих суровых. Да. Там действительно гадость всякая лежит. Ну чё вы тут сидите, понимаешь ли, такие. Типа, крутые, да, руки сложили. Ну быстро встали и пошли охранять меня будете. По таким вот ловушкам съезжать. Чё расселись, а? Тут пипец, смотрите. кучу всяких трупецких трупиков. Ну а там, конечно же, все очень неплохо. Да, дела, конечно, тут у нас... Обрыв Так, у нас тут есть платформа С которой мы можем взаимодействовать Ну, там у нас что-то будет так, Особое место Ну, давай, сдвигай Сейчас нам предстоит отсюда уйти Реликция сапоги 9 шагов Новое снаряжение и сапоги, которые носила... А что ж вы так быстро не даете даже прочитать, да? Ай-яй-яй. Я даже не знаю, где тут можно эти сапоги посмотреть. Жалко, конечно. Очень и очень жалко. Так. Место, конечно.. Пипец какое. Так, теперь у меня вопрос, как отсюда выйти, конечно тут молодцы, построили все красиво, да, но как я отсюда выйду? Так, скоро рассвета, выхода нету, да? Мм... Морды а, какие. Так, я, я серьезно, я не представляю, как я отсюда сейчас буду выходить, убираться, а Вообще, возможно, это нет. Каким-то образом мы сюда запрыгнули, и это нам, к сожалению, ничего не дает. Как и здесь моя запрыжка, как и здесь. О-о-о, Стоп, я что-то видел. Неужели мне показалось? Так, стоп. Может быть, как-то можно туда подняться, нет? Совершенно нельзя, что ли? Э, -э я не понимаю. Так, а если я не понимаю, я буду делать зря вон выходящие вещи. Так, если мы вот так запрыгнуть смогли, то это предел, да? Я понял. Так, Лара. Давай посмотрим, что у нас есть здесь. здесь у нас э, смерть вот что у нас здесь есть к сожалению так ну что давайте вспоминать прошлый склеп где мы тоже типа что-то забрали потом пошли в какую-то другую комнату где смогли выйти я тут совершенно не вижу другой никакой комнаты здесь это место нам показало что тут делать вообще Нефиг. Ох ты ж я. Теперь надо думать, как нам вернуться вот сюда назад. И никаких ходиков я, к сожалению, не вижу. Кроме как вот прыжков вот по этим штукам. Опять же, мы сюда попали благодаря этой штуке. Смотрите, что я вижу. Я вижу, что там как-то что-то можно зацепиться. И вот здесь мы можем зацепиться. Так. Ну, тут я даже не знаю, как мы будем подниматься. И вообще сможем или нет. Давайте пробовать. У нас просто нет другого выхода держись так я вижу что можно прыгнуть вон на ту стенку так а здесь мы можем мы можем мы здесь нифига если честно так ну давайте вот здесь метки есть типа белые все дела так у нас на самом деле есть способность которая позволяет быстрее перемещаться но я вот что-то как-то боюсь боюсь ее здесь использовать если честно так неплохо как у нас все хорошо то оказывается а? забираем все это дело. Так, здесь у нас есть золото я вижу, спасибо, Тут тоже пытались видать умники уйти, но им это не удалось. Так, вопрос как здесь быть? Но мы можем разбежаться и прыгнуть Что скорее всего Будет правильно Так Здесь мы, я думаю, навряд ли что-то найдем Но так и есть И благодаря вот этой штуке Мы сейчас Ах, Попадем обратно Офигеть Да Вот такой был склепик не все так просто на самом-то деле. Надеюсь, вы тоже сможете выбраться отсюда, если будете все это дело проходить. Так, ну что ж, уходим отсюда. И давайте немножко побездельничаем, наверное, так я это назову. Так. Держись, Лара. побездельничаем да? Ну да, она уже нырять, Как заплыли, так и уплыли. А вот в воде то, что мы быстро плаваем, это конечно хорошо. Ну что, Ларка, понравилось тебе сегодняшнее путешествие? Я надеюсь, понравилось единственное, о, копать мы можем, хорошо, а? ага, неплохо, вот тут мы что-то плаваем, ходим, ныряем, давай нырнем, как полагается, нет, может это что-то есть вкусное, ты не думаешь, Лара, что может быть что-то вкусное вот в таких вот местах нет ну ладно раз не думаешь так не думаешь так у нас есть смотрите какие-то документы два эти ну, как-то как их пытаемся найти так вот она топливо для будущего мне удалось провести кое-какие исследования и теперь мы наверное сможем сделать свой собственный нефтеперегонный завод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 Это будет достаточно для того, чтобы летать на самолетах. А часть мы, возможно, даже сможем продать. Ну что ж, молодцы. Думаю, это о будущем. И у нас тут еще есть документики. Давайте их подсоберем. У нас теперь очочка есть. Один очочка. Хорошо. Так, просите местные, что я буду ходить по вашим домам, но, видать, так нужно. Фамильное древо. Похоже, это генеалогическое древо Эбби. Ее семья жила в этой деревне несколько сотен лет. И, похоже, она приходится родственницей большинству жителей деревни. Мм, это та Эбби, с которой мы не так давно встретились. Я понял. Хорошо. Лара. Так. Давайте еще раз глянем на карту. И у нас тут есть, вот смотрите, что. Задание. Есть документ еще один. И есть еще какой-то артефакт. Давайте сходим за документиком и за артефактиком. Ну раз уж они тут помечены. Так, аккуратно. А то нас еще тут порежут Так, может у вас тут что-то тоже есть? Вкусный, нет? Ай, крокодилов режете? Ай-яй-яй-яй-яй Нельзя так делать Так, ладно, давайте с ним переговорим, раз мы сюда зашли уж Спорим, ты никогда такого не видела. Это последний. Все остальное я продал командиру. Он был немного грубоват, но раз уж он все у меня купил. Ну, кроме этого, отлично работает. Не ломается. Настоящий зверь. А -а -а... Ну. Серьезно, моя жена сама не своя после того случая. Но мерное жужжание помогает ей расслабиться. Я рада. <розиание> <рози <blades> <biodiversity> Спасибо, но мне что тебе нравится что с этими жителями не так или так я не понимаю так ладно документик он нас прям ждет птицы а там что-то есть давайте глянем что там Трава, да? Что нырнешь Лара? Так. Все, да, ничего больше нету. Все печально, как мы видим на дне, а вообще ничего хорошего нету. Обидно. Может, ты прыгнешь? Нет. Я понимаю, ты любишь бродить, но мы здесь не для этого. Так, выходим на сушу и бежим за документом. А то он нас прям заждался. Я чувствую это. Так, у нас есть тут новый базовый лагерь найден. Ух ты. Подождите, дайте я хочу. Нельзя, да? Обидненько. Ну и вот он, документик. Поселок Строители письмо из Порвенира. Синьорита Ортис, ваша увлеченность жизнью деревни Кувак и деятельность на благо деревни достойны похвалы. Однако в Порвенир не приемлют ваших заявлений о том, что компания виновна в ужасном состоянии Кувака. Более того, Совет Директоров принял решение, с которым согласился представитель местного правительства, что если вы продолжите эту клеветническую кампанию, мы будем вынуждены обратиться в суд. Канцелярия Роберта Лавильи. Директор компании Парвинир. Фига себе, уже в те времена судьи были. Совсем офигевшие, а? Так, ладно, это мы нашли. Тут у нас меточка, ну и артефактик. Давайте за него поборемся сегодня еще. Странно, подождите но он якобы здесь где мы уже были понимаете о чем я Ха -ха. так я понял придется плыывать все это дело. Ныряй. Так, давай заберем конусная форма чугунная форма этой конической чугунной формой в основном пользовались в 60-х и 70-х для отливки небольших золотых слитков благодаря mm. уникальной конструкции формы золото оседает в ее нижней части очищаясь от примесей прикольно Согласен, крутая штука. Что, больше ничего нету, да? Они, а, нет, смотрите, есть инструменты. И не только, да, инструменты. Так, давайте здесь поплаваем еще чуть-чуть. Чутка. Чутка поплаваем. Лара у нас. Давай, давай, давай, давай. Всплываем. Вы видели, да? Что там есть? И это прекрасно. Сейчас мы вот эту штуку только заберем Сначала. так этот яркий золотой диск чем не спутаешь это инти самый главный бог инков он был богом солнца защитником людей он дарил тепло и свет некоторые легенды гласят что он также принес людям цивилизацию императоры инков считались либо прямыми потомками инти либо его воплощениями на земле все зависело от мнения самого императора М -м. как все а? Так, у нас есть возможность еще один ящик забрать. Давайте ее не будем терять. И давай наверх. Лара, так, у нас у тебя, смотри, какая еще тут есть штука-то, оказывается. А? Какие мы молодцы. Собрали. Ну, Кое-что, конечно, осталось еще тут, как вы видите, но а, спасибо. Я знаю, что это вы мне готовили. Так, давайте быстренько, прям при быстренько, забежим к торговцу. Или, или нет? Давайте к торговцу в следующий раз забежим, а Слава сейчас мы посмотрим. деревню. Ее эпицентр был ближе к самолету но все могло быть куда хуже что я наделала а здесь мы что посмотрим науки землетрясения погибнут сотни людей я должна это предотвратить так здесь запасы ворона ну что я думаю теперь у нас все будет очень и очень прихорошо. и ну и давайте быстренько глянем предметы, которые нам... Тут якобы что-то новое открылось. Даже не знаю. Это типа мы, наверное, что можем еще его лучше, да? Обмотку магазина можем сделать. А что это нам даст? Скорость перезарядки увеличится. И мы можем боезапас увеличить. Ну, вот так вот мы подулучшили пушечку сегодня. Шикарно. Я даже не думал, что мы будем именно улучшением пушки заниматься, но, как видите, время позволило. Вот. Пистолетики мы еще там можем купить. Винтовочку тоже вы видели. Но этим мы уже займемся в следующий раз. Сегодня... Так, то есть это все у нас, да, как видите, есть. Давайте, знаете, что сделаем? У нас где-то тут прям были какие-то сапоги, вот эти, да, 9 шагов. Сапоги, которые носила 9 шагов, известная наемница, которая отправлялась в военный поход по миру три раза. Золотые украшения дают возможность найти больше рукотворных ресурсов из каждого источника. Эффект торса нет. Эффект ног рукотворные ресурсы. Получение дополнительных рукотворных ресурсов из всех источников. Ну, цена... Ну, давайте сделаем. В принципе, я не дорожу вот этими ресурсами, которые есть. Чисто чтобы посмотреть, как это выглядит. Выглядит это у нас вот так вот. Что ж, неплохо. Здесь мы можем вот так одеть, и уже будет совсем другой вид. Но я думаю, оно того не стоит. Я все-таки хочу побегать той ларкой, которой я бегал, либо... Да, ja, я хочу именно той ларкой. Где она у нас? Вот она. Все, на этом мы сегодня с вами закончим, если вам понравился сегодняшний поход в склеп и вообще то, что мы побегали, пособирали, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, обязательно пишите комментарии и нажимайте на колокольчик. С вами был офицерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!